Беги из города горящего, не слушай криков за собой, из прошлого, из настоящего, беги свободную душой. Беги из города заклятого и осужденного на смерть, чтоб не пришлось душе расплатою огнем с тем городом гореть. Беги из города, послушайся и не смотри, что он красив. Огни ночные в танце кружатся. Звучит чарующий мотив Беги из города богатого Где чувство счастья и успех Вот резкое огня И гром раскатами Уничтожает всякий грех Беги из города беспечного Убереги себя зла Смотри на город бога вечного Что приготовлен в небесах Беги из града обреченного И за собой мосты сожги В сиянии дня Из дыма черного Беги из города. Беги.